Чем я занимаюсь, да просто делаю людей счастливыми. Очень черный, очень сгущный, очень страстный и прекрасный, как люблю я вас, как боюсь я вас, начал видеть вас. А еще нет гостей сниму. Красиво. Так, еще раз, для другого канала вас снимала. Вот такие же красавицы. Как красиво. Такие вот вечера у Петра. Народ собирается, Красивый, элегантный, долгой. А здесь потрясающий совершенно на дворцовый мост. Здесь не видно? Сейчас я отойду сюда. И здесь не видно. Почему Боттичелли мост сжег мост? свои картины? В 1490 году во Флоренции появился безумный проповедник Джералама Савнарола. Он ополчился на искусство, считая, что любое проявление света, жизнелюбия, красоты – это грех. Вместе со своими соратниками Савонаролла организовал массовые сожжения светских книг и произведений искусства. Под влияние фанатика попал и Сандро Батичелли. Он сам бросил свои картины в огонь и вообще зарекся заниматься живописью. Не накопив деньги в хорошие времена, художник обнищал, потому что он умел только писать. Мир живописи, он очень тесно переплетен с историей. И смотреть по-другому на мир искусства Дебютировав в коллекции Барб 1984-85 года, конусообразное бюстье стало визитной карточкой Жанны Полигатея. Такой конусообразный бюст был вдохновлен пулиобразными бюстгальтерами 50-х годов, которые носили многие знаменитости середины 20 века. Например, Мерлин Монро и Джейн Мэнсвилд. Платье с конусовидной грудью состоит из нескольких деталей и дополнена шнуровкой на спине. В 90-е годы этот образ обессмертила Мадонна, надев знаменитые уже конусообразное бести от Жанна холли для съемок, своего клипа на песню «Волк». И далее на протяжении практически всей своей карьеры Мадонна будет нередко обращаться к этой яркой форме выразительности. Удивительная игра взгляда запечатлена на картине «Неравный брак». Старухи смотрят на престарелого жениха, друзья и жених смотрят на невесту, а невеста в пол. А взгляд художника вообще направлен в никуда. Молодой симпатичный шафер с напряженным лицом это и есть автор этого полотна. Есть такая версия, что Владимир Пукелев изобразил на этой картине свою личную трагедию. Это его невеста вышла замуж за знатного старика. Его работа настолько сильно потрясла общество, что некоторые престарелые господа даже отказались от своих намерений жениться на юных девицах.